всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рей мы продолжаем играть в снеп от марвел так забираем свои 50 бесплатных кредитов так кстати кто это у нас такой красный омега постоянно если у вас есть преимущество в 10 очков силы здесь плюс 4 а к силе остальных локаций не не хочу Я хочу что-нибудь такое хорошенько, ребята. Нужное мне, а этот красный омега не, мне не нужен. Так, у нас что, задание-то есть? Что-то не могу понять. Оу, задание тут нормально. Поехали. Ух, попробуем немножечко навалять Разиэль. Ну что же, Разиэль... Давай попробуем с тобой подраться. Карта здесь получает плюс один к силе. Да йо-ка, да что ты? Что-то я не понял. А что, чё, в чем проблема-то? Понятно, как всегда. Я думаю, что она не ставится. М -м -м. Слушай, а чтобы не уничтожили эту карту, мы можем, наверное, ее Вот так вот В бронь поставить А что вот это делает у вас? Так, обладает постоянными эффектами всех карт противника О, даже как, постоянными эффектами всех карт противника М -м -м, ну давай я наверное вот так сделаю ага теперь вот так вот Ну, Космо-то Так себе Космо-это так себе Ну чё, а, нет, думаю, сейчас пока мы не сможем поставить Давай вот так вот поменяем Чтобы он не получал здесь <к assumes> Тоже энергию О-о-о-о oh хо -oh -oh -oh -oh -oh! Халка, говоришь, да? Ну давай. Слушай, он, наверное, их сместит. Я попробую, наверное, все-таки сделать так и переставить вот сюда. Двоих в минус <смех> И чего там у него остается? Понятно До свидания <смех> Замечательно просто Просто, ребят, замечательно Получилось даже лучше, чем я ожидал И первое задание у нас выполнено так, ага. 50 кредитов. Опять же, одна карта какая-то хочет лучше. Но я не буду ее сейчас пока искать, ребят. Ну, Но... агент что? Нет, не агент. Потом, когда чуть больше будет, посмотрим. А пока продолжаем дрынькать. Стефа. Добытчик вариаций. Так, кстати, надо будет мне посмотреть. Вы сказали, что-то под аватаркой. А Где-то там можно... Вот эти вот надписи вставлять, добавляю. Оу, карта монстр. Где? Не вижу, ребят. Это наверное не здесь. Наверное, когда в менюхе, да? Здесь-то мы просто с тобой привет и все тому подобное. Как ты мне дорог с своими подключениями этими Айцмен Вот это плохо э -э... Так, корк И мбако. Так, получаем копию из... Вот кто у него здесь. А давай сделаем так. Да твою налево, ну хорош уже повторное подключение. Как меня вот это раздражает, не пойму, ребят, из-за чего это все происходит. Соединение, соединением Это, наверное, сервак у них там глючит. Сейчас еще и вылетит. Пипец. Просто взяла и сбросила. Нормально? Я офигею. Это считается как про проигрыш. <coughs> Я тебе хочу сказать. Да какой опаньки, блин. Ты достал уже своими опаньками. Чепушила несчастный. Опаньки он мне тут говорит, блин. То ли опять у них там сервак упал, то ли я не знаю, что. Ну, поиск противника идет долго. Понятно, короче, ребята. Не дадут они сейчас мне нормально тут поиграть. Кто, интересно, мне прокачаться-то хочет? Просто самому интересно, хм, Тигрица не хочет, Дум, что ли, нет? Тогда я не понимаю, а кто? Ну явно не фантастическая четверка Может морда? Нет Артуть Тоже не хочет Так, а у меня тут больше никого и не осталось Подключиться снова Зашибись Бег, Подключиться снова, подключился, блин Вот, ребята, это, это только сейчас Да Это только сейчас мы разыгрались, да, получается Ну вот, 18 карточек уже будет получше Сейчас мы кого-нибудь найдем О Броня Так, мы получаем тайник коллекционера 350 кредитов Всего лишь 350 кредитов получили Ну ладно Космо Ну давай космо прокачаем Шайни лоуго Шайни 50 кредитов И 10 бустеров На Йонду Это что получается Что мы можем Йонду да еще прокачать Трехмерным 3D. Так еще бы два и мы с тобой могли бы взять Следующую карточку Коллекционера Зашибись, да просто вот бегство. Мне приписали бегство, ребят. Из-за того, что игра вылетела. Нормально? Где тут справедливость, может быть? Все карты, О -о -о -о, все карты превращаются в халк. После какого там третьего хода, да? Ну, здесь Шан-Чи, если что. Как бы нам тут сделать-то лучше Давай так Испортим ему всю малину <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Губишки раскатил, да? Просто взяли и запороли ему Патриот. тан тантин, тан тан. Поехали. Так, мистику взял, да? Так, что же нам сделать дальше? Так, два, это три Три ноль Вот так Вот сюда поставим Этот хмырь сразу на разборку идет, ребят это Даже не обсуждается Ой-ой-ой-ой-ой А что, последний ход что ли был? Е-мое, ребята, извиняюсь, я не увидел, что это был последний. И я такой сейчас говорю, халк на разборку идет, блин. Последний ход, оказывается, был. Вот оно что. А я еще взял дурачок и, и этот сныпнулся. Фу ты. Да. ч то лопухнулся я тут, конечно. А там у него, получается, беспособности, да? Она увеличивает карты без способностей. Что такое? Нифига тут. Ну, нифига тут силы надавали. Тьфу, не будут разыгрываться до конца хода. Да что ты Рэй, ставишь-то? Твою налево, блин. Кингпин он сюда поставил. Зачем? Так, сделаем. Так, ну что, все, в этой локации он больше ничего не поставит. Теперь пора действовать нам. Здесь можно, в принципе, что, а тут ничего мы не разберем, да? Ага, вот так вот. Последний ход. А что нам сделать лучше? Давай, наверное, вот так вот поставим. Так и вот так, наверное, да? И вот так еще. Что у него там за карта? Аэра. Но ну, мы выиграли. Мы выиграли. Мы даже могли сюда броню не ставить. Но я просто подумал, если он переместит карты... Через плаща Или может там Какой-нибудь на уничтожитель Какой-нибудь поставил Поэтому поставил броню туда Так, выиграйте Матчи со Снеп Ну со снэп это повышение ставки Но надо еще и выиграть Так, добавляется глыба поставил ладно получает копии из рук бестия а бестия что делает зверь да дай посмотреть возвращает остальные ваши карты из этой теперь не стоит один Давай сюда, наверное, поставим. А не единичку? Нет, это не единичка. Нам придется сделать так. Ну, по крайней мере, я э, ястреба этого сокла уничтожу. Так, Мантис. Агент. Кейбл. Хорошо. та та да та тайс Нет, наверное, не так лучше сделать, а вот так. Но он там вытянул карту у меня из руки, я понятно. знаю, какую именно. Strange. понятно. И последний ход у нас Ну что, ставим думу, наверное, да? Или подожди Так, это двойка, тройка Двойка, двойка Или все-таки думу поставить? это вот незадача Ладно, я рискну так Ай, надо ее вот так вот сделать что? Нам надо сыграть через снеп Так, заигрываем Стрэнджа сюда Дума Ну вот мы и выиграли Отлично, получить награды Так, дайте мне А, два матча Нужно выиграть, два со снэпом Понял, понял, не дурак Сейчас все будет Лорд Карти 98 Лорд Карти Да, шанс Сдохнуть есть, да? Это вот находка для сброса. Перемещаться в другие локации. Ну что, я ставлю морду сюда? <man> <п Genetly> Мне не повезло. Ха-ха, ему повезло. Карта то здесь получает 5 к силе. Я пока пропущу. Угу. Так, где у меня Ни собаки нет, никого, да? Броня есть Да, по-моему, поздно броню-то уже Тебе так не кажется? Он ходит первым, да? У него подсвечено. Твою налево, блин, они перемещаются. Все кто куда куда только можно. что ставим этого очень интересно сейчас посмотреть что он сделает а у нет ребят но глупо глупо было вот надо было сюда ставить вот сюда надо было ставить мне. Подожди, сюда. Ну да. 12, тут было бы 30, 33, а у него было бы 22. Да, и тогда бы выиграл бы я. Ну, ребят, откуда я знал, что у него смерть? Никто этого не знал. Так можно было бы сказать, надо было ставить туда Шанчи. Он бы уничтожил. Но ведь никто же не знал. Тут нет такого, что ты можешь посмотреть вражеские карты. Блин, я еще... Я еще, снэпнул в конце. Хоть бы не снэпал бы. Ну что опять начинается поиск? Ну что опять со связью? Ну -мо, блин. Ну вот это вот самое, ребят, бесявое. Вот серьезно тебе говорю. Это не с моей ли, э, связью интернетовская. Это там у них что-то, блин. Поверь мне, это, это у них все. Как вот здесь вот прокачаться? Кто хочет прокачаться? Фиг его знает. Какая карта тут у нас вот на прокачку идет? Я уже, по-моему, здесь все просмотрел, что можно и нельзя. Джессика. Это сколько мы получаем там? Две, да? Четыре Ну-ка Вау Если эта карта перемещается, ее сила удваивается Ну, это знаешь для кого хорошо? Для колод э, на перемещениях Есть такие, ребят, тут колоды Туда идет плащ Туда идет железный кулак В общем, там много кто идет И именно там На... Так, здесь... что здесь нельзя разыгрывать карты? Блин, вот это плохо Сразу же минус одна локация О, а вот это хорошо Вот это хорошо Квантовый туннеля я его давно не видел уже Здесь нельзя разыгрывать карты ну что, поставим пьюси, наверное, да? Ой, так сделаю. Вдруг он сейчас единичек здесь понатыкает. Да. Ломай. Ah. <skills> <ExperimentgerilLe concert. twice> ага. Опа. Так, разрубил. Значит, да? Значит, если он сюда поставит, который воскрешает обратно карты, это будет полная труба. Гамбит. Он еще будет либо Хеллу ставить, либо Призрачного гонщика. Тут одно из двух. Ну вот эту локацию он уже проиграл, Это сто процентов тебе говорю. А, Снерп не успел. снепнуть не успел я. Паренек задумался, задумался, такой подумал. Да, локацию проиграл. Здесь тоже можно поставить фиг знает чего. И по итогу ничего ты не сделаешь. Подсопорол меня немножко игру, конечно. Не будут раскрываться до конца игры. Змея, наверное, сюда воткнул, да, скорее всего. Я вот эту локацию могу запороть. Так, Мантис тоже послал в трубу. Карты стоят на один меньше. Ух. Давай вот так вот сделаем. Карты стоят на один меньше. Так, хорошо. Сколько он там? Два. Последний ход. Снэпнемся. Так, этот перелетит сюда, получается, да, у нас. Мы выиграли, ребята. Прикинь, двадцать тринадцать. Вообще найс получилось! Такого, конечно, у меня давно не было, такой ничьи. Классно. И задание выполнили. Да, как-то так. Ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.